Сегодня мы на площади памяти Архангельской. Вот так, даты, когда что захоронили, когда что-то установили. Там часов пророка Ильи. Вот такой монумент. Там, где-то в новом могиле, такой, и вернусь. Да, тут могилы погибших в исполнении воинского долга, как сказать, да. При воинского долга три спецоперации. Ну их, ну их много. Второй. Глад Виктор Васильевич. Хороший а Кирилл Антонович. Ты же -го года рождения, 11-5-й. -го. Нанаев Александр Геннадьевич, 21 го года рождения. В апреле погиб. Тимов Денис Александрович. 29 нас 9-го года рождения. 2000, ну, в апреле погиб. Этот вот рядом с военными интернационалистами. 87-го года рождения. Нарушен Виктор Много-много интернет. Зайцев. Дмитрий Андреевич, 1989 -го года. Что у меня тут, как я уже говорил? Ох, ты! Молодой совсем. Герой не мрают, только рядом быть. Перестают отцепить лица. Деволюционный, в принципе, поройный. Саладун Николай Николаевич, 95-го, 9-го марта погиб. второго года. Почему-то фотография такая странная как на свадьбе. Только на видео. Вот. Новые захоронения. Их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек похоронены здесь. Вот такой памятник. Солдатским матерям, насколько я понимаю, какие-то Айские, Ну, Матерям. Я перешел уже обратно. К Афганскому кладбищу. Еще один победик. Вот от Афганистана и забор вот, ребята, называется. Здесь... Орудие. Нет, я это уже снимал, кстати. Это видео у меня есть на каналах. Там не знаю, повторяться, не повторяться. Но главное ехал посмотреть в военных покровенных, кстати, военной операции. Вот этот список ребят погибших в Афганской войне. это чеченская уже пошла. Вот чеченская. 1905 год. Это не как-то перемешку. О, это 2007 год. Ну, тут вторая, первая чинская компания. вторая. Вторая она ну, как бы еще. Ну, 14 год. На то, что она погибает. На самом деле, зачем мне... Лося или оленя сразили на заборе. Вот. Погиб при исполнении служебных боевых задач породи городе Погиб при исполнении служебной боевой задач в, в Чеченской Республики, В Чечне. Я разброс снимаю, здесь уже есть афган. Ну здесь не все похоронены. Скорее всего, кто-то вся на родине. Ой, какой молодой. Вот след. Тоже погибшие в Афганистане. Такой еще памятник участников локальных военно военных конфликтов. Здесь перечислены страны, где воевали. Абхазия, Абхазия. А, уже а, Афганистан. Смотрите, Йомин даже. Япония. Ну, кого как бы понятно? Все... Все накачали. Погибшим лекардатором аварии. М. Да? Ч. Памятник. Это я понимаю памятник летчиков. Лопай самолет там. У тебя там есть экипаж гидроразведческого в прошлом году при освоении северных фур. Скоромеджий, естественно. Якорь. Вот. Ну а там же продолжит памятник. Будут памятники. Пойдем, пожалуйста, собираться.